очень дерьмо. А сказали, Курча, карман, в чтобы они мне Ой, прости! Как же я мог забыть, Гена? Сегодня день, когда можно на крыльце Андреевича. Там, когда я вернулся, никаких колотей на крыльце не было. День, привет. Ты чего? Что случилось? Да, день рождения. У тебя? Спасибо, Саш. Вас Андреевич не поздравил. Не забыл. Да нет. Попробуй меня забыть. Ну, я хочешь сюрприз сделать? Точно. Еще ж сюрприз. Майкл, вы можете все-таки помочь? Ты действительно хочешь мне помочь? Тогда сбегай в магазин и купи вина. <AUDIO> Да, да. Что? Конечно, конечно. Да, а да, да. да. Не сегодня. В 2, обращаюсь ко всем своим красивым судьям. Просто пришли ко мне на лейк. Это уже зачет. А ну некрасивые, можете вообще не ходить. Это тоже зачет. Какая Интересно, что у Новый шампунь для для нормальных волос. С экстрактами на иточком не удаляю, естественное сияние волос, увлажняет и смягчаю. Для бессиморфие будь естественный. Для красоты и здоровья нужен кальций, который лучше усваивается. Обычный кальций ведет сюда вот так. Поэтому я выбираю кальций сангоспорта. Уникальная комбинация органических форм кальция активизируется в воде и проникает напрямую в клетки. Кальций сангоспорта, потому что лучше усваивается. Они ждут тебя. Что нужно? Я обнаружила те странные И Я родила смерть. Тихо и стужи рядом. Что такое? дьявола. Даже малыши знают. Тот проблем с животиком может испортиться настроение. Нестажан 3 комплекс антибиотиков при био, способствует комфортному пищеварению, помогая детям в раннем возрасте. Ведь когда мамы чувствуют себя хорошо, это счастье для тех. Нестажем. Комфортное пищеварение отличное настроение. Качество Местля. Что делает итальянский Карфект от Леаль-Париш штанальным кремом номер один в мире? Оттенка, светлых до темных, теплых Он идеально сливается даже с полутонами кожи. Формула улучшает качество кожи, ее более Честно говоря, я немного старомоден. Поэтому я не тратился менять свой старый компьютер. Если у меня планшет, на меня англосы, и очень, то мне перестроиться. очень легко. Там есть привычное стол, можно запускать офис. Смарт-поезд Bing, Находим всю нужную информацию. Потом есть видеозвонки в Skype Я общаюсь со своими коллегами и студентами по всему миру. Такие перемены мне получили. Конец домой тупал один, разбил. Раздавить соскрейть и получишь сто рублей. Чё? Просто раздавить и это и всё? Давай. Это какая-то? Стоку поставь и я стоку поставлю. На, держи. Смотри не испачкается, силач. <сосление> что то не, не нравится. Давай другое. Э! Слышь, давай. А, ты сейчас скажешь к себе, да? Привет, Почему? А потом? Две руки, двоихся, Если ты крутой пацан. Раздави и Твой бухлаваш еще готовится? Конечно. Ведь чем дольше готовится бухлаваш, тем вкуснее. А ты уверен, что он не сгорит? Ау, да я буду рад, если он сгорит. Да. Это же бухлаваш. Да. Ты да. должен быть так горящее обрежно. Но когда ты снимешь обуганную корочку, внутри тебя ждет нежнейшее мясо. По которому стекает бустой стандартный мясо. А Из-за того, что ты не поздравил, Дед переживает. Да, ну, какой-то такой, у нас раз переживает. Это подарок. Ну ты что, то сложно ему поздравить? Ладно, уговорил. Мы, Сейчас мы не не наш, я. ты ему это нас подправлял. Ты бы со мной ему поздравления передал. Это О, ты так, <реш> так ты <и> его видел? <реш> а, да, а, вот. Ну что тут такого? Я не так так так так понимаю, тебе что? Так сложно его поздравить. Почему? Потому что каждый его день рождения. Все Поэтому надо какого-то черного переделим. Вы же мы самые лучшие не Я не Все. хрен ему а не день рождения я потом не хочу с этим пьяным шкафчиком и дочки матери играть ну поздравить равно надо нет значит нет да. я хочу завтра проснуться давайте а не вообще как на горила да. Кто хочет заработать 400 рублей за 30 минут? Конечно, я, наверное, домой поеду. Спичный замок до спира. Подожди, ты что вам проводил? Желательно, чтобы стояли поближе. Давай, жарко, да. Как будто резина пахнет. Малдар, пусть я Я знаю, хорошо, что что, горит. А вот это, что, -то, что пожар, Тогда бухловаш, еще лучше получится. Вот, и хрень на обыкновенное бревно. Люди перестают верить в богов. Выпускай признак. А Боги находят способ напомнить о себя. <плотно> <плотно> <плотно> Сэм Вортингтон. Рэй Фарин. Джема Артемсон. Битва Китана. <плотно> Большое кино на ТНТ. Хотите, чтобы в России был разборчивой почерк? Перестаньте, пожалуйста, вы. формула обладает действием: быстро уничтожает и пройдем и пройдем борла. Борла сейчас, чтобы не разболеться сильнее. Готовы? Лондон представляет новую объем в одно Щепочка, 4, и новая Противовирусный препарат для можно принимать даже при заплескаливании простуды и Я не кофе, когда друзья в Теперь Поэтому от чашки Крутина, моя редкость. Просьба удалить все Не портить Единственный в мире, лапочка, повышает выигрыш. Вы 200, а выигрываете <связь> Да, видишь, какой у тебя грамотный пройдет. А может, готов пройти Ты я, и лампочка. Ну че, Даша, я тебе доктор вытащил у тебя лампочку, а? Почему, доктор? Он реально самое достал при мне. Нет, хорош, я же не знаю, что он не мог достать. А кто Он сейчас засунет и высунет лампочку. На что бы ну, давай? На две. Твоя. Давай на все вот это. Давай, будет, исполни. А теперь вытаскивай. А ты вытаскивай свои, ну то есть наши деньги. давай давай быстрее. Давай я. Иди, прошу, все прошу. прошу. Ты тебя уже поздравил. Да не хватает чего. Просто каждый год мой день рождения. <существом> <существом> я, это был самый приятный момент. Что? Я сказал, я не буду. Нет, Я сказал, Нет. Ну, най! Нет. Ну, ты же видишь. это будет здорово. Мне надо же Спасибо, что Для этого с тобой куча... да, да, отсюда чувствую, как пахнет бухловашем, боже мой, боже мой, а точнее пока только его корочкой. Хорошо, в этот раз пожарные не приехали. Так, ванны не помнишь? Помню, помню. помнишь. пока я не то, что говорили. Да, да. Ну что, что, Это не просто связь, это индустрия. Это ужас. Ужас. Я так обожаю снимать эту обгорелую корочку. Ты положил бухлаваш картофель? Я положил бухлаваш картофель. Я решил в нашу семейную традицию внести некоторые... Пошла. И буракулей? Даже как бы решил кардинально ее изменить. Хорошо, я вижу, ты хочешь куда-то тосты. Пойду вино принесу. Это ужас! Да такой бухло руки оторвать надо. Ничего, вкусно. Алышка, не ешь эту отрасль. Он наплевал на наши традиции. Что ж, Что в день нашего семейного праздника он приготовил вместо бухла наша картофельную запеканку. Алло! Да, папа! А? Да, я тоже Василий. Как дед Сидимил Артура Чин. приготовил? Ну, да. обзарила корочка, да? Чин. Соус? Ну, что-то между кетчупом и майонезом. Да! Чин. Нет, Чин. отец, не надо. Вам с дедушкой, тем более, не надо приезжать. Я сам знаю наши традиции, и наказание а, зависит риска... от... Это не надо! Это я приготовила, а не Майкл. Папа ты слышал? Наша бабушка испортила бухлаваш нашего деда. Наша мама испортила бухлаваш отца. Моя жена испортила мой бухлаваш. Это твоя женщина Что? Что? Что? Я нашел достойную, умеющую готовить женщину. Года. Именно такая девушке сегодня ходит. Да. Ну, что, ходит на его 2088 год? Ну, надо долго, он с ней времени не думать. Она дапле обратно в Каспандар вылетает, и у меня всего лишь одна ночь, чтобы оформить дело на своем терминале. Ну, раз такая срочная. история. платить на не вариант. Я эту бутылку бутылкой привезет взял. В магазине еще два остатка должен. Ну, извиняюсь. Смотри, выдеси передавка, а? Спросите меня, все Здесь я условия ставлю. Ничего не вообще. А батареи с пятого этажа. Все, Семенович, сделал. Че-то быстро бью. Это я еще пойду. Семенович, ты не забывай, я же в армии служил. Ну что ж, пойдем посмотрим. Ты что, мне не доверяешь? Почему не доверяешь? Доверяю. Просто хочу. Ну, Понятно. Не доверяешь. И кому? <как> Русскому офицеру. <как> удивляешься, <как> что не семян. Удивляюсь, что я не <как> Ну, а ну то я перетащил. Остальные завтра. Самое а, доброе. Ну, а, получается, а, а, сделать. А, я а, самое доброе. Значит, тебе самое легкое сделаешь. Давай. Это и ключи. That yeah. yeah. is yeah. yeah. Вы переживай группу. Я вместо тебя О, то есть армянин, который по-русски не понимает, а? Нет, да, армянин, который ничего не делает. Ну что, за мужика? Я, Нет, мужика, Что, Может, что не Может, не будем, О, поросить, не ты, я не Да, я и сам. Уже. А клоп, что ли? И тебе сказали. Да. Ух я пойду телефон за Ух ты, Весь не разговаривали. А мы до этого не друг другу не Конечно. Кстати, это лучший способ у от скандала. Просто надо найти нужный момент и перевести конфликт в горизонтальное положение. Крики те же только с Это так Да, Да, да, да, Отличный выход. И у тебя рука сидела 0. Сейчас, ну как ты сложила, у тебя же здесь пол вещей, а я лично соглашусь. Да, <говорит> <не малыш, говорит> а я что Я тебе у тебя у не меня не нормально. чисто не Нет. <говорит> Ничего. Я пытаюсь э, перевести нашу концепцию в горизонтальное положение. А, я... я вообще что-то все равно? Нет, я тоже пытаюсь проблему решить. Но я знаю, какую-то свою. Ну, почему? Какой-то? Ну... Головная боль. Сидальгин плюс. Препарат с уникальным составом. Аналитик помогает справиться с болью. А теанин необходим для нормальной работы нервной системы. Сидальгин плюс. Создан спасать от боли. Дорогой, сегодня такая дата. Ровно год, как вы знаете я не очень мы Для получения первого подарка нужно, чтобы прошло. А ты его можно вылечить. Выкиньте из головы то, что знали раньше. Мы берем от не неприятными лекарствами. нет, финистил гель блокирует все виды раздражения на коже. Финистил, спасение вашей кожи от раздражения. Белоснежка. Ааа. Тихо, маму не будь, сам тебя я накормлю. Что у нас для тебя? Фрукты нет. Ня-ня-ня. Чтобы Кашель не испортил всю картину, нужно быстро начать его лечить. АЦЦ воздействует прямо на мокроту, а разжижает и быстро выводит ее из легких. Привет из Костромы, Я Колединый Мороз. Я тоже знаю, кто плохо себя вел в прошлом году. Кто такое? Потянул? Ты а врачу ходил? Конечно ходил. И что врач сказал? Сказал, что мы ни в одну школу не ходить. Чего? Ну это фигня была. И стрелка переворачивала стул, так спине залидило. Бедненький это ты столько лет мучаешься. Это ладно. Я хоть иногда прихвата. прихватываю. А Серега вон до сих пор мамку не узнает. И она тоже такая нормальная штука так Все понятно. Подойди сюда. Чего? Зачем? Давай, давай, я сейчас вас туда нажму. Надо Зоняка, нажимай, сейчас в аптеку скажу, что да куплю. Кузя, в аптеку нужно ходить, только в самых крайних случаях. Mm. Я другая тоже так говорю. Сейчас он Элементы платят. Короче, Кузя, я сейчас все сделаю. Ну, ты не сидела. Никого не следуешь в угол. Блин, ты, блин, ты, блин, ты, блин. Жалость, ты, нища. Ты здесь было. Да, да, да. Ни секунду. А ты, суще, не болит. Не Круто. Круто. Ты как это сделала? Поставила мышечный замок, правила подгонок, через два дня кровоток нормализуется, болеть больше не будет. Понятно. А замок приусти. Тебе хватит. <свист> да что случилось? Да что спина болит. Спина? Так, иди сюда. Его. Сюда я здесь сказал, сейчас какой быть. Так вот, не нравится, мне там... Да. Да. Хорошо, ну, спорить будем, у меня спину ищить. Смотри. Сейчас я тебе заблокирую кровоту, а, потом, короче, через Это два нет, дня оттормолос, вот. сейчас, короче, все Так, не надо ничего делать, убери руки. Да что, да сейчас будет немного больно, но потом классно. Да Придут. тебя вообще мозгов нет, отколом, крем. Да, да что, ну, простите, пожалуйста, я, видимо, не туда нажал. Ты, кипил? Ну, я, я, ты, дебил. Вы что, ну, простите, я же помочь хотел. А Попуще дворидом стать. Поздравляю, доктор Лицо! Это ваш успех. Ну что, ну прости! А -а -а -а! Что вы все делаешь? Уйди отсюда. Да, ну прости. Саш, не хочу даже разговаривать. Я пыталась вот туда тебе достучаться, а не сюда. Ну, ну, он же просто хотел уйти да. от скандала. Ничего он хотел. Ну, В смысле? Ну, да, а он просто. Ты представляешь, как только да, Майкл? Да, да. что? Да. Чтобы вместо того, чтобы ваши проблемы решать, он тебя спасет и Пипец. Разговаривать, значит, со мной уже невозможно. Со мной можно только сексом заниматься, да? Ты, на я обо всем рассказывал? А не я, это ну, тогда ладно. А, Откадь, что то ладно. Так, ну чё? Оставь, ты что рассказала? Я другу, а? Я же тебе как... Как твоей девушке, по секрету. Что значит, к слову О А таких вещах вообще нельзя рассказывать. Я же говорила, не специально. Что значит, не специально? Я тебе вообще теперь не буду ничего рассказывать. Это ж не я, Ну, что, Саш? Ты мне с он поставила. Майкл теперь будет думать, что я трепло. А трепло совсем не я. Трепло это... Но ведь этот метод? Майкл, а ты сколько языков знаешь? Я? Морский, а? а, а, русский, английский со словарем. Да вообще любой слова говорили, да? Ну, просто не знаю, но как у языки-то скажу, ты больше не носил эту футболку. А, а На то языке тебе ответишь, что это моя любимая футболка. Хотя, если хочешь, ты будешь свою или... Никаких мы, все, надоело. Сейчас секс, а завтра ты опять в этой футболке. Хватит. Сейчас мы решим эту проблему. А, да это не проблема, это футболка. Дело не в футболке, ты не слышишь, что да. я тебе говорю. А если слышишь, что не делаю, значит тебе да. разливает на волнение, а это да. уже проблема. Сначала да. обсудим. Ну, хорошо, вот мои аргументы. Это футболка, а, футболка. Она тебе контрастная, она растянутая, теперь ты. Она просит... Нет, хорошо, а если, и Ну, то тогда у меня всего один аргумент. Знаешь, что Хорошо, да? Что хорошо? Ну, все выставили. Да, конечно, хорошо. Ну, тогда я, наверное, пойду. Ну, иди. Подожди. У тебя еще на них. Я ее заправляю в джинсы и Так,